Легко ли быть человеком? Правда, странный вопрос, учитывая, что все мы люди. Однако недавно мне рассказали интересную вещь. Человек, как мы знаем, существо, которое имеет как достоинства, так и недостатки. Идеальных людей нет. Всегда есть что-то хорошее, что-то плохое. Причем одновременно и в любом человеке. И человек, существо такое нестабильное, что оно выдаст в следующий момент, вообще никто не знает. Человек всю жизнь думает, что он никогда так не поступит, когда человек в чем-то уверен, у него это забирают. И в один какой-то прекрасный момент, а может быть очень сильно непрекрасный, человек делает то, на что он никогда не был готов по его же собственным словам. Итак, человек сам по себе, существо очень нестабильное. Человек создал социум и живет в этом социуме. А в природе нет ничего подобного. Человечество для себя создало такую особую лакуну, в которой оно живет. Да, э, колония семейственность, оно свойственно живому миру, но оглядитесь вокруг. Все, что вокруг есть, все создано руками человека. Мебель, одежда, стены, дома. Человек сам для себя создал среду обитания, так называемый социум. Нестабильное существо, Создала точно такую же нестабильную среду, Которая неизвестна, чем аукнется нам на следующий день. Здесь есть войны, здесь есть голод, здесь есть разруха, здесь есть скука, здесь есть развлечения. Чего здесь только нет. И это все создал человек для себя. У человека есть его жизнь. Есть вещи, которые он не вправе управлять. Он родился в какое-то определенное время, в какую-то определенную эпоху. И какие-то определенные люди встречаются на его жизненном пути. И чем-то он занимается. И сегодня у него хороший день. Завтра день так себе. А послезавтра кажется, что рухнуло все на свете. И вдруг это оказывается большим подъемом. А иногда оказывается большим падением, с которого больше он никогда не встает. Сама жизнь человека очень противоречива и очень нестабильна. Человек живет в трех измерениях, если можно так красиво выразиться. Нестабильный человек, нестабильный социум нестабильная жизнь. Трудно ли быть человеком? Как говаривал кто-то из восточных мудрецов типа Будды, в наше время для духовного подвига достаточно быть просто хорошим человеком. Оставайтесь людьми и поступайте по совести, в наше время это очень сложная работа.